Объяснение различных природных явлений, химические опыты, занимательная наука, наука для самых маленьких, обзор научных каналов, научные факты о науке своими словами, проведение опытов по физике. Научные работники, пора выходить из институтов и идти в YouTube.